Тема проповеди: наблюдайте, как вы слушаете, или я бы лучше назвал бы, давайте назовем так, цена слышания Бога сердцем. Цена слышивания Бога сердцем. Вы замечали, что вы слушали тысячи проповедей, но только некоторые так запали что они стали, вы их помните, они стали вашей жизнью, и они приносят плод. Остальные, как будто, что ты кушал три месяца назад, там четыре Просто живой, значит, раз живой, значит, кушал, а что, чего, не помню. И вот так же самое в наш дух. Есть проповеди, которые мы запоминаем, так? И... Вот написано, вот приходят люди на стадион, еванализация. 2-3% остаются в церкви спокаянных, ну, ну, все слушали, все принимали, а вот плод приносит только 2-3%, 5%. Это общие такие. А вот в Пержино там было, кажется, или в Чарльза финей там чуть ли не 100%. Он такой огненный был проповедник. так? Из тысячи людей, которые слушали Слово, стали учениками. Только 13 были верные. Удивительно, правда? Сегодня, если взять бы... Да мы бы были учениками, да если бы... Вот Христос был бы, я бы все бросил, побежал бы за ним, да. Ну, был такой вариант, но удивительно, только 13 человек услышал. Из 600 тысяч пеших, ну, взрослых мужчин, которые вышли из Египта, только мужчин, два человека растворили Слово, и оно принесло в них плод. Удивительно. А почему же остальные не попали в землю обетованную? У них, же они тоже имели обетование. Это Слово не принесло им пользы, Слово слышащих, не растворенных верою. Значит, получается, что Библия говорит, что все Вначале было Слово, Слово было у Бога, и все, что начало быть, помните, через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Итак, спасибо. Итак, получается, что все было от Слова. И в евреев тоже, кто принял Слово, тот вошел в землю Бетована. Кто не принял, тот не вошел. Потому что Слово все в Слово приносит. И так получается, что все зависит от того, как ты принимаешь Слово Божие? А почему в некоторых то не получается? Давайте возьмем одну сторону, слова Божье. Оно совершенное, оно святое, оно Божие. Там все заложено, все. А почему не приносит плод в некоторых судьбах? А потому что неправильно к нему относятся. В одного 30, в одного 60, в одного 100, в одного ничего. А почему получается? Это отношение к Слову. Давайте почитаем Луки, 8 глава. Луки, 8 глава. Извиняюсь. Помните притчу о Сеятеле, так? Сеятель сеял, и, и получается, что семь это хорошее, 7 – это одинаковое у всех, так? А результаты разные. Почему? Все говорит о почве, об отношении, не о семени, а о почве. Итак, Луки, 8 глава, 8 глава, 4 стиха. «Когда же собралось множество народа и на вс... из всех городов, начал говорить притчу, вышел сеятель сеять, сеять семя свое». И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. Отношение к Слову. Иное упало на камень, и взойдя, засохло, потому что не имело влаги. Иное упало между тернями, и выросло, и терня заглушило его. Отношение к Слову. Не ли, не ухаживали. А иное упало на добрую землю, и взойдя, принесло плод восторичный крад. крат. И сказал сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики, ученики его спросили, что бы значила эта притча? Он сказал, Вам, ученикам, дано знать тайны Царства Небесного, а опрочим, притчах так, что они, видя, не видят, слыша, не разумеют. Есть глаза физические, а есть глаза духовные. Есть уши наружного человека, есть уши внутреннего человека. И можно слышать этими ушами, видеть этими глазами, а внутри ничего не понимать. И он рассказывал им, вот что значит притча «Сия». Мне нравится Марка. Если вы не понимаете этой притчи о семени, как вы поймете другие? Вы тогда ничего не поймете, потому что все через слово, и все зависит от отношения к слову. Все! Без слова ничего не бывает. «Упавшие при пути — это суд слушающие, которой потом приходит дьявол и уносит слово в сердце, чтобы они не уверовали и не спаслись». Отношение к Слову. Упавший на камень, это те, которые услышали Слово, с радостью принимает которые не имеет корня, и временем верить, а во а время искушения отпадает. Корень только у постоянных. Чем бы ты ни занимался, выпил 100 грамм, похмелился, похмелился, потом опять выпил, похмелился, и появился у тебя корень от постоянства. И нос красный, и пошло дело дальше. Поэтому чем бы ты ни занимался, если ты будешь заниматься постоянно, обязательно будет плод. Понимаете? Это отношения. Дальше, упавшие да, в терни, это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждением житейские, подавляется и не приносит плода. Все эти заботы давит, оно в сердце, ее вот давит это семя, и оно не может пробиться. И эти все вещи, они забирают силы. Я видел деревья необрезанные, я видел виноградники в Ялте, там, где татару повеселяли там виноградники. А они заглушенные все. И вот эти боганы вот такие, а они плода не приносят, а забирают всю силу, всю энергию. А когда обрежешь, тогда сила идет на виноград, на яблоки. И когда мы не обрезаем свою жизнь, занимаемся вот то, вот, вот, вот, то, много чего, тогда это забота они подавляют и поднимает все силы, и не хватает силы на плод. И такие люди бесплодны. Отношение к Слову. А упавшие на добрую землю, это те, которые, слышав Слово, хранят его в добром чистом сердце и приносят плод в тернии. И при в терпении, извините, сказал это, он опять возгласил. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Опять же, за уши. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит ее под кровать, а ставит под, на подсвечник, чтобы входящие видели свет. И нет ничего тайного, что не было бы явным. Чем забеременел, что посеяно, то и родишь». Ни сокровенно, что не сделалось бы известным, и не обнаружилось. Все обязательно, как ты относишься к слову, что в твоем сердце, оно обязательно вылезет жизнь. Пустота будет пустота, и если у тебя есть там семя, оно принесет плод. Итак, опять говорит: наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того и отнимется и то, что он думает иметь. Вот такие дела, друзья. Итак, он тайно рассказывал ученикам. И давайте мы еще отдадим другому. Человек, который не принял внутри сердца слова, а он думает, а «Да я знаю это, а над ним не работает, не хранит, не поливает, не заботится, и он думает, что у него будет что-то. Нет, Бог еще заберет то, что предназначено к тебе, и отдаст другому. А ты, я думал, что я знаю, оно будет работать. Нет, нужно к Слову относиться правильно. И тогда будет плод. Давайте еще одно место, Иезекиилл 44 главу почитаем. 44, 5. 44,5. 44, 5. Смотрите. Итак, здесь видите, Бог говорит, наблюдайте, как слушайте, смотрите. Вы можете услышать и ничего не слышать, видеть, и ничего не видеть. Это наблюдайте. Павел говорит, бодрость молит, А ты молишься, а где ты? А ты можешь думать о чем-то другом, мыслить о чем-то другом, сердце сюда не приложить. Поэтому наблюдайте. И вот Бог учил одного пророка, как надо слышать Слово Божие, как передавать Слово Божие. И послушайте, мы сегодня об этом поговорим. И сказал мне, Сын Человеческий, прилагай сердце Твое ко всему, смотри глазами Твоими и слушай ушами Твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях Дома Господня, о всех законах Его, и прилагай сердце Твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. Итак, послушайте, Бог учил пророка тайным. Он говорит, слушай, первое, что нужно, слушай всем сердцем. Почему? Можно так слушать как-то умно там, кто-то. Нет, слушай всем сердцем. Почему сердцем? Потому что если ты послушаешь разумом, разум, он это наружный человек. И он разум что делает? Понимаю, не понимаю, помню, не помню. Понимаю, не понимаю, помню, не помню. Смотрю, ничего не понимаю. Или, а, что-то было, не помню. Вот это разум. А сердце люблю, не люблю. Принимаю, не принимаю. Люблю, не люблю. Принимаю, не принимаю. Поэтому, поэтому, еще чуть перед этим хочу сказать. Физическое семя должно попасть в физическую среду. То ли в землю, то ли в чрево. Тогда оно будет приносить плод. Аминь. А духовное семя, если оно попадет в разум, физический человек – оно не принесет плода, потому что подобно соединяется с подобным. Слово, которое суть Дух, оно должно попасть в Дух. Поэтому, поэтому пророк, слушай, если ты хочешь принести плод Духа еще передать кому-то, так, то ты должен открыть сердце, открыть Дух свой, открыть внутренности, возжаждать внутри вот так и открыть. А потом у тебя есть два канала – глаза и уши через которое должно прийти это в твое сердце, в твой дух. Поэтому, во-первых, сердце пожелай, это, а второе, и, это направь своим разумом в глаза и уши и слушай внимательно. Первое о чем, как внутри законы работают, а второе, слушай, что входит и выходит с твоего сердца. То, что Христос говорит, мы кушаем так, оно выходит, очищается, выходит вон. У меня классический пример, есть по этому вопросу. Мой друг, старший пастор, ему подарили немцы Мерседес. Он поехал там, наверное, посетить какую-то церковь, и ему залили вместо солярки химию с бака трактора. И едет, а ему все сигналят, ему все сигналят, ему все сигналят. Он думал, что то посмотрел в зеркало, а после него, как после реактивного самолета... Дым такой, стоишь в машине, дальше не могут ехать. И эти, которые встречкой, и те, там остановились. Он, конечно, остановился, и этому «Мерседесу» конец. Но он вышел в костюмчике, сел на другую машину и поехал. А это и конец. Итак, что залили в «Мерседес»? Давайте «Мерседес» — это тело, а «Проповедник» — это дух. Что залили в «Мерседес»? А оно дымом пошло, короче, «Мерседес» накрылся а на него это не повлияло. Он как в пошел. Что мы съели? Туалет, а на дух это не повлияло. Но если что-то входит в дух твой и выходит, это, это заражает, или благословляет тебя, если это Слово Божие, или заражает тебя. Если жена вокруг все белые, а принесла черного ребенка с роддома, Значит, как Соломон говорит, эти плоды, блуда, они являются свидетелем на суде о твоем грехе. Аминь. Если появился ребенок, значит, он как-то вошел, а раз вошел, значит, с кем-то было дело. Если появился гнев, то значит, значит он вошел в этот гнев, а чтобы войти, значит, ты кого-то послушал, Соединяйся с Господом. Один Дух с Господом приносит плод любви и радости мира. А соединяешься с плотью, блуд, нечистота, непотребство, там, споры. Это Вот ты кому рожаешь, с кем ты соединяешься? И плоды показывают, что выходит. Значит, то, что вошло и вышло, оскверняет. Поэтому говорит, слушай, первое, наблюдай, как ты слушаешь, знай законы, и наблюдай, что уходит, что выходит. И все будет в порядке. Аминь. И давайте мы разберем, как нас Бог учил тайнам Царства Небесного. так Он нам показывал так. Говорит, ну, как учил нас слушать. Показывал так. Вот человек, так, вот человек, нарисую, так. так. Но... Итак, человек берет, что-то говорит. И когда он говорит. 18 глава, кажется, слова человеческой глубокой воды. Когда слово, слово это вода. В баню водную посредством слова, а мыли слово это вода. И Бог показывал, вот, например, человек хочет рассказать, какая пальма. У него в голове есть образ пальмы такой, так? Пальмы там, плоды какие-то, так, и он берет и через посредством слова передает. А другая голова это. а другая голова так берет и, и слушает это так берет и слушает и когда человек слушает так, правильно то у него через то что человек слушает вот, один канал и вот другой канал и когда никто ничего не мешает то человек слушает внимательно то то, что человек передает, оно входит четко ясно в человека. Понятно? И Бог показывал, а когда берет другой, кто-то говорит, то давайте я чуть, -чуть по-другому нарисую, что вот тут, например, ну показываешь, вот тут, тут уста, а Он нам показал, что вот просто так шланг такой шланг, так, и течет струя такая. И когда говорит другой, а вот тут еще один человек, один человек такой веселый так это. и это и он тоже берет что-то говорит в это же время что-то говорит и когда он говорит то эти две струи встречаются и тогда получаются брызги знаете вот два шлана вы можете представить два шлана что получается в один шланг и второй брызги такие и это получается, вот как я там вишневом, подъезжаю к железнодороге или уже троллейбус, и приемник пищит, скворщит, все. И кто раньше телевизоры, как мы антенна, помните, антенну крутили, то изображение такое, то такое, то полосы, такое искали, чтобы хотя бы какое-то лицо было нормальное изображение. То узкое, то широкое. Помните, когда кто помнит старые телевизоры, как мы мучились. Вот только почему помехи? или кто-то сосед сваркой варит, <смех> прыгает там это, э, танцы начинается в телевизоре. И вот так же самое вот, как кто-то говорит, то вот такое. Поэтому всегда вот я всегда прошу, когда проповедник не разговариваете, во-первых, вы не имеете право там пропустить проповедь, но вы же другому мешаете. Это раз. И тогда получается, что когда человек хочет рассказать о пальме, то у него тут а тот, который слушает, то у него не пальма а какой-то куст получается, так это, и не плоды такой, ну, короче, хаос в голове. Он, человек, не может четко воспринять это все, потому что передача неправильная. Хорошо, а теперь к чему я это все говорю, друзья? К чему это все говорю? Теперь, представьте, вот говорит Бог человеку. Говорит Бог человеку, и что-то хочет ему рассказать. Праведник будет как пальма. Хочет ему рассказать о пальме. А тут... Берет другой, это и человек слушает. Давайте нарисую это лучше другого человека, так? Какую-то девушку, так нарисуем. Да, страшно получилось. Ну ладно, неудобно, я же не хочу закрывать. Так. О, уже лучше. Итак, девушка, так? И ухо нарисуем. Смотрите, что получается. Когда она, вот Бог ей что-то говорит, идет проповедь, идет что-то там, или молитвой Бог что-то говорит, и она слушает это. Вы замечали, вот я проповедники так это, это слушаю, так? Вот вы слушаете, а сам... В интернете, тут, тут, тут, тут что-то на проповеди. Я не представляю, как это можно. Это второе, это, или я это смотрю, а сам что-то слушаю чего-то, думаю другом, рассуждаю. И когда получается, что когда я слушаю так, а в руках у меня тут, раз, локоть так раз, и телефончик так, и получается одна строя в ухо входит у меня. Одна информация от Бога, а с телефона через глаза приходит другая. И что будет, если в моей голове встречаются две струи? Вот так. Скажите, этот человек примет Слово Божие? Это благоговение перед Богом? Бог говорит, на кого я призру? На трепещущую перед Словом Моим. Человек примет Слово это или нет? Он забеременеет, оно попадет в дух или нет? Нет, оно там, каша, а человек не открыл сердце и два канала не настроил. Один канал то, другой то, у него в голове каламбур. И поэтому вот так люди слушают тысячи проповедей, тысячи откровений, а в дух ничего не попадает. И поэтому не как Сара, процессом занимались, а беременности нету. И вот Библия говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Вы можете слушать, так? Одни рядышком слушают два человека. Один ходит душа как напоенный водой сад, а второй умничает в голове чего-то, а в духе пусто. Потому что вот тут все, оно сюда не попало. Я слушаю Бога, телефончик, я вот то-то, о чем-то мечтаю. А, да я это знаю. это Оно ничего не сработает. Потому что у тебя нет духа и духа контакта. Написано «Дух Божий». Да? Дух человека и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Если ты, дух твой, и дыхание Вседержителя не соединился, так? то не будет у тебя знаний, не будет разумения, будет фарисейство в голове. Ну, как фарисеи, все знали, а Христа не понимали. И вот те люди, которые вот так внаружи слушали, они прилагали сердце к тому, так сердце не прилагали, они в духе огрубели. И когда Христос пришел, что-то им слышал, что-то говорил, и Дух Святой говорит, а у них тут барабан, а у них тут камень, а у них тут твердость внутри. И они не услышали. Вот пришел Христос, а у они ушами слышат, а тут жесткий дух, глазами смотрят, а внутри не принимают. Тут даже не могут, хотели бы, они могут. Почему? Потому что не работали над совестью, не работали над Словом, не работали, ну, сердце их не, это, не участвовало во всех делах. Если сердце не участвует только разум и обрады, все, у тебя, в, ты с Богом не соединяешься. Физическое семя должно попасть сюда. В разум, это ну, в Слово, так? Это физическое семя должно попасть в черево или посеяно в земле. А духовное семя, Слову, которое суть Дух, должно попасть в Дух наш. Скажите аминь. аминь. И вот поэтому Христос говорит: раз, два, три, говорит, наблюдайте, как вы слушаете, почему ничего тайного нет, чтобы не было явно. Вот вы, фарисеи, такие слушайте, то-то, то-то все, что спросите, знаете. А когда пришел Христос, что с вас вылазило? убить, расстрелять, зависть. Почему? Огрубело сердце. Потому что не работали сердцем над Словом. Не каялись они. А те, которые грешны, виноваты, каялись, у них там кипело внутри. Потому что признавали себя грешниками и мучились. А не приняли Христа. Потому что внутри у них было распахано это. Улавливайте? Вот такое. Поэтому, друзья, очень важно... Как мы слушаем, как мы слушаем, чтобы эти два канала, они работали. Иисус плакал, молился, но услышан был за что, напоминать? За благоговение, то есть за то, что серьезно, я хочу серьезно, но ну Он сердцем благоговел, и поэтому был услышан. И смотрите, давайте еще, Исаия, не, Псалом 61, 12. Псалом 61, 12. Псалом 61, 12. Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. Однажды сказал Бог, а дважды слышал я, что сила у Бога. Послушайте, однажды Бог сказал Аврааму, что у тебя будут дети. Но он... Что такое? Он услышал это разумом, и по плоти пошел к Агаре, и пришлось в дела плоти это смерть. Но потом, когда 99 лет пришло, вся надежда кончилась, уже плоть слыша, не слышая, ты уже ничего не будешь, ни у тебя, ни в саре надежды нету. Тогда, когда ему Бог проговорил, то уже второй раз он услышал то же Слово Божие, что будут дети. Он уже слышал не плотью, он слышал не разумом, потому что там надежды нету а куда слышал? В сердце. И когда он в сердце принял слово и сказал, я отец народов, растворил, я мать народов, вот тогда пришел плод. Как тема проповеди, какая цена слышения? Это надо потратить всю жизнь. Я, я, я, то, вот так, то, да мы скоро родим, то, то, то. Потратить жизнь на плотское, чтобы в 99 лет понять, что сила у Бога, в Его Слове, в Его Духе. И вот только тогда Он принял Дух, Слово и родил. Вот часто, вот давайте еще пару примеров. Бог Моисея призвал, и он пошел кулаками, знаешь, не силы, а кулаками. И 40 лет он там мечтал, мечтал. И когда Моисей кончился, сокрушился, пришел Бог и второй раз ему проговорил. И тогда он принял это слово в дух. А когда он принял в дух, соединился, стал одно с Богом, говорит, «Ты Бог, иди и говори, как Бог». И это слово, которое пришло в дух, начало работать. А то слово с кулаками не работало. Однажды сказал Бог, а дважды слышал я, когда второй раз слышу, когда, когда внаружи человек сокрушается, когда уже сил нету, когда ты не можешь. Это так печально, что люди бывают вот так, вот так ля ля ля ля ля, -ля они сердце не принимают, а когда проходит драк, опа, начинай тогда сердцем. Вот так, когда проходит, вот так. Спрашиваешь что-нибудь человека или в какую-то проблему, о, приходит, советы всем дают налево, направо, да вот так, да что ты, да вот Как только в себе проблем приходит, бегает по всем пророкам, бегает по всем церквям, И что кричит, плачет, паникует, все. не понял, ты же самая умная была, самая умная была, такой крутой был, а что, когда лишняя проблема, где твой Бог, где твоя вера, где твои советы? Ого, перепуганное все, ищет, чтобы Бог ему проговорил, так ты же знаешь, ты всем говорила. Вот ищет, чтобы, Господи, проговори мне, потому что то ля-ля-ля, это я могу другим, а мне нужно то, что в дух, то, что от Бога работает, потому что не хлебом одним будем жить человек, а чем словом, исходящее из Уз. Господи, дай мне точно, как мне поступить, потому что на кону моя семья, мои финансы или что-нибудь, что вот как ищут то, у того слова. И вот эта поверхностность такая, она не дает ни веры, ни жизни, ни роста. Помните, как апостолы? Бог их призвал, и они пошли. Так, они пошли. Все, я, мы, все, если они, Петр, ну ты же меня-то знаешь, я ж, а они-то, а я. Это И вот все пролетели. И потом второй раз Бог позвал их. Однажды пошли за мной, а потом второй раз. Петр, пошли за мной. Я человек грешный. А второй раз. Ты любишь меня? Да, паси овец. Это уже был разговор... Не с тем Петром крутым, а второй раз был разговор с духом, с сердцем. А какая цена? Отречение, позор, сокрушение. Взял апостол и в другую сторону, тот говорит, ждите Иерусалиме, а он забрал их на рыбалку, повел. Это Вы представляете, какая цена, что второй раз услышать духом, сердце Бога. Но не всех и это получается. И это милость потому что они старались. И вот когда смотришь, почти все так проходили. Блудный сын, я тебя люблю, ты мой наследник, ты да, но когда все потерял, вспомнил слова отца, пришел, говорит, да, моего отца. Да, он же любящий пришел, и говорит, сын мой, иди все. И он второй раз услышал в дух слова. И принял, и перстень получил, и царство получил, и все. Улавливайте? Однажды сказал Бог, а дважды слышал я. И вот те люди, которые второй раз слышат, имеют уши, чтобы через эти уши услышать вторыми ушами внутри. И имеет глаза, чтобы внутренними глазами, глаза мудро в голове, чтобы услышать духом и получить откровение. И те, которые слышали и услышали, те беременят Словом, те растворяют Слово и те приносят плод. А те, которые слышат, но внутри не слышат, в голове знания, а в духе нету ничего. Аминь. Знаете, чистые животные. Есть чем, кто знает два признака чистых животных? И раздвоенные копыта. Раздвоенные копыта, так? Вот свинья. Раздвоенный копыт, это пришел вот Василий, отец, дедушка. Это один, одна копыт. А второй пришел служитель, сын Божий, пастор. Это всегда пришел сантехник. И пришел Сын Божий или Пророк Божий, там ремонтировать на работе. То есть у нас должна быть духовная жизнь отделена от духовной. Yes. Да, от физической, да. Мы должны от душевной жизни. И Слово Божие разделяет душевно от духовно. У нас должны быть отделены, не путаться, так? А второе признак – это жвать жвачку Вот свинья имеет разбойный копыт. Это рожденный свыше человек. Так. Но у него нет второго качества жвать жвач-жвачку. Он не думает, что говорит, он не думает, не рассуждает о проповеди, он просто так рожденный свыше. Это но внутри, но внутри он не рассуждает, жвачку не жует, что как, как чистые животные, они покушали, а потом отрыгивают и пережевывает все, овца, корова все, а вот как в христиане нормальные. Они послушали проповедь или послушал, а потом начинает промаливать это. В вот этом Господь послушал, вроде бы сердце касается, а как я делаю? Не понимаю, а у меня не работает. И те, которые пережевывают, рассуждают, вникают, они чистые. А те, которые не рассуждают над словом, не работают, у них свинячая жизнь. Нечистая жизнь. Нечистые уста, нечистое поведение, нечистые отношения, И все это зависит. И так чистое и нечистое животное от питания зависит. Питается, да. Это... И, и Библия говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Думайте, наблюдайте, как вы слушаете. Если вы... Если вы, ну, услышали... В духе. Получили откровение? Вау! Вот сколько у меня бывало так? Помню одна такая истина. Как мне Бог сказал? Я перепугался. Там ввел пост. Я говорю, жена, иди там гостям. Говори, что попало. Пей чай с ними. А я спрятался там, где мы жили в семье. И, и короче, неделями, месяцами я говорю, когда написано? А я не могу это уместить. Могу. А потом прошло месяц, два, не помню. И даже потом уже понял, проповедовал. А потом говорит, живал, живал и проладил. Бог, оно стало моим. Как бы вошло у меня. Я говорю, ва, ва, вот, и оно стало твоим. Смотрите, написано вера от слышания, так? А слышание от Слова Божьего. И написано, не хлебом одним будет жить человек, а всяким словом, происходящим из уст Божьих. жизнь. И вот есть живая вера. Живая вера ⁇ это уверенность в невидимом. И осуществление ожидаемого. Уверено все. Но послушаешь тех людей, которые имеют знания, но и не имеют внутри духа откровения, они не уверены. У них нету дерзновения, у них нету твердости, у них переживания, у них паника. Но кто получил в духе слово откровение внутри, у того вера, у того дерзновения. Давайте я вам приведу такие примеры. Вот женщина долго не могла забеременеть, потом раз сделала тест, что-то там какое-то непонятное с ней творится, ува, две полоски, ликует, радуется, аж не верить, побежала это самое к доктору, доктор говорит, вы беременны, все в порядке, Уа! и человек ликует, радуется, такой уверенный, это самое счастье полно, почему уверенный такой? Увидела, значит, почему? Потому что внутри есть надежда, а семья ⁇ это картина будущего. Аминь. И когда есть у меня внутри растворенное уже все, тогда у меня есть картина. Я радуюсь, я уверен. Значит, когда что-то там появляется, а так ой, футбол какой-то, такой-то, о, уже уверен. Что все в порядке, все получится. И когда откуда эта вера? Потому что внутри что-то начинает действовать, что-то перемена, что-то какое-то настроение меняется, что-то какое-то в огурце хочется кушать, то еще что-то такое. Что-то у тебя начинает перемена, значит у тебя это основание веры. Что-то там есть. И вот так же самое, когда Анна... Она ходила как пьяная, плакала, лучшие украшения, лучшая одежда, любимая жена, а все, а хочется ребенка. Она как пьяная ходила. Или я говорит, или говорит, Иди, Бог услышит твою молитву. Она приняла это слово и радуется, ликует, славит Бога. Откуда у нее такая уверенность? Мужа не видела, мне беременна, откуда? Она получила в Дух Слово. И это Слово, когда получила в Дух, оно же живое, оно действует, оно меня бодряет. Дух свидетельствует Духу нашему, что все в порядке. И вот те, которые в Дух приняли Слово, у них вера есть. Мой друг, у него Дух Веры такой был. Он шел на исцеление. Господи, в ранах она исцелена. Иисус заплатил Дух Господа Бога на мне. Аллилуйя, аминь. А? В духе ноль. И так, слава Богу, написано. Сидят, возложит руки. Говорит, а ноль. Пять минут, 10, полчаса ходит. И потом, бу бух прорвало внутри. Все, пошли, собираемся. Пошли. Я получил в духе, получил откровение. Она будет исцелена. Аминь. Пришел к одной молиться человек. Она больная. Ой, плохо. Ой, тяжело. Ой, плохо. Ой, то-то-то-то. И вот он, он пытается что-то говорить, никак не доходит. Потом смотрит, кулек с мусором такой черный. Он и взял больной, говорит, взял кулек, говорит, на, держи, как себя чувствую? Ой, это хуже, плохо, это значит. Отдайте мне этот кулек. Он взял, забрал этот кулек, открыл двери, вынес на коридор все. Ну что, легше, да? А теперь отдайте мне болезнь. Так же тяжесть, да? все, отдайте на Голгоф, все, отдали, тебе, благодарите, я верю, все, у нас нету, и исцелилось. Интересно, да? Да, вот такой простой, знаете, как, ну, поймал, ну, вот это вот откровение, какую-то изуминку поймать такое. И вот смотрите аллилуйя И вот это именно вот эти откровения, когда приходит дух, когда у тебя что-то приходит, тогда у тебя тогда срабатывает Бог. Ну, например, Бог в духовном мире змеи жалели людей. Бог в духовном мире Моисей пошел и решил с Богом. Бог говорит: все. Но надо, чтобы с духовного мира люди получили это откровение. И вот наконец какая-то точка контакта такая, чтобы человек схватился, взялся. Он дал, говорит, возьми им змея, чтобы легче было. Говорит, вот смотрите, примите слово, послал слово и исцелил. Примите слово, вы исцелены. Семья. А плод, это семья, как закваска, сейчас как лекарство, сейчас учит работу. И вот смотрите на видимую картину. Назбитого змея. Ваш змей мертвый. Яд мертвый, бессильный. И повторю, я сердцем верю, мой змей мертвый. Мой, моя болезнь мертва. У меня нету. Все, вот она там. Все, змей там. Это, у меня ее нету. Я благодарю Бога. И когда смотрели так, сердцем веровали, а устами исповедовали, благодарили Бога, вдруг яд уходил. Это слово приносило плод. И вот те, которые вот принимали в дух, у тех же оно начинает живо творить. Вот стадион слушает слово Божье, кого-то коснулся в духу, ва, пошел плачет, кается. То есть это слово, которое попало в дух в сердце, оно производит веру. Оно, а вера она действует, она производит действие. И ты действуешь. А что не произвело, а что не, не попало только в разум, а не попало в дух, оно не производит действие. Потому что духовное семя должно попасть в дух. Тогда процесс беременности, процесс роста идет. А что попало в разум, знаю, айди действуй, а боюсь, знаю, а боюсь, а боюсь, а боюсь. Почему? Потому что в дух не попал. А если в духе получил открытие? все, победа. Победа, победа. Слава Богу. Господи, куча примеров. Итак, вера, живая вера она от Слова Божьего. И очень важно вот это, если ты получил это семья внутри в дух, это семя картина будущего. Вера – это уверенность невидимую. В семьи там заложена картина будущего. И если ты имеешь семья, ты имеешь и будущее. А если нету семья, а голое знание, у тебя нету будущего. И как она работает? Вот его самое главное – это принять и растворить слово в сердце. Вот Авраам растворил сердце и, сердце, и держит сердце, и чтобы не потерять это слово, Бог ему говорит – Днем где-то на земле смотри на песок, и смотри, не на себя, на песок, и считай детей. Вот столько у тебя будет детей, взял в ладонь, один, два, три починки, то-то-то, сто, двести, и уже устал. Боже, сколько же мне, О, вокруг, сколько же, говоря, миллионы детей будет. А ночью уже земли не видно, вот считай звезды. То есть смотри на картину, и когда ты смотришь на будущую картину, как на змеи распятого, как на звезды, на песок. Это, тогда ты и внутри держишь слово, то это как корень, как слово. А и тогда Дух Святый, невидимый Дух Святый, производит невидимую работу и приносит тебе плод. Давайте вот Иосиф. Сон один, сон два. Ему так это понравилось. Папе рассказал, всем рассказал. значит Он же прет этот сон, мы тебе дадим. Это, а он спрятал этот сон, добрый, чистое сердце. И он сидит в тюрьме, семя в тюрьме невидимое, а, и, и оно растет, а видимый, то есть оно в тюрьме, в сердце спрятано, да еще в тюрьме. Но для Слова Божия нет уз. И когда ты хранишь в добром, чистом сердце это слово, так, оно приносит плод, оно дух, духовный. И это духовная, как вот грибница – вот ее как бы не видно, да. То там говорит, то там говорит, то там говорит. Так Так и вот, духовные, когда есть семья, духовное дерево распространяется на всего, на весь Египет. Это работает что-то с фараоном, работает что-то с братьями, работает со всеми. Поднимает его, кого-то там голову рубит, кого-то в виночерпие возвращает. Короче, это слово, это же Божье слово, оно, оно на все царство, и оно работает все. И потом это слово берет, Иосифа поднимает и ставит над себе Египтом, плод приносит. То, что ты вот, например, семя закопали, так? Оно там не видит ничего. Что там делается, так? Это корень там, пустил корни, все. А что там творится, неизвестно, так? Но ты самое главное, будь на своем месте, не убегай. И веруй, что Дух Святый принесет плоды. Как оно, оно невидимое? Придет время, ты увидишь, ты вкусишь это. Аминь. И вот самое главное, если бы вначале было слово, и слово было у Бога, и Слово было Бог. И все, что начало быть, через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Итак, если мы что-то хотим, нам нужно это Слово. Но это Слово куда должно попасть? В Дух, в сердце. И дальше его надо хранить, наблюдать за Ним. Чтобы вечером надо всегда уделять какое-то внимание этому Слову. Я, например, сколько так слышу, о, побежал, побежал, потом смотрю, оно не работает. Так я всегда беру слово, когда вот Бог мне говорит, да, что-то беседы, говорю, Господи, стоп, я беру или записываю это, или диктофон включаю, но в самое главное, беру и промолю, Господи, принимай это слово, благодарю, славлю, благодарю, вот сегодня, я не знаю, когда ночью я не смотрел на часы, молился там, и столько мне Бог всего дал, и то, и то, и то, и то, и то. я взял, позаписывал, опять одно такое масштабное откровение, для учения. я все записал, записал, записал, это все Повторил, потом раза три-четыре повторил. А потом, когда пошел на кухню, все, оно как будто выветривается. Я говорю, Господи, помоги. Записал, записал, записал. Это... И чтобы это откровение, оно растворилось. Надо жевать жвачку потом. Рассуждать, исповедовать, молиться, благодарить Бога. И когда ты так делаешь, оно тогда получается зачатие. Ты как бы закопал, засыпал, полил и все. Тогда процесс идет. Ты потом даже где-то забыл, а потом... Читающих, о, буль-буль, о, вспомнил, и она работает. И вот о чем мы сегодня говорим? Цена слышания Слова Божия сердцем. Авраам разум услышал, но не сердцем. И 25 лет или сколько жизни потерял, когда ему Бог говорил, детей буду иметь. Моисей услышал, разуму но и оно не дошло до сердца а потом через 40 лет опять бог с ним поговорил за призвание но однажды сказал бог а дважды слышу я сначала душевные а потом духовные и когда дошло до сердца, ему он с сердцем поговорил, потому что по плоти уже никакой надежды нет, принял дух, принял в сердце, что сила у Бога. И он пошел со словом и с силой, а не с плотью. Авраам второй раз услышал, сила у Бога, второй раз. И пошел и родил. Апостолы «я, я, я, я, первый раз. А когда все кончилось, обыкновенное у апостола геройство... Это шванство, э, превозношение над другими. И тогда Бог второй раз проговорил. Но куда уже проговорил? В дух. Итак, какая цена слышания? Цена слышания. Часто цена слышания – это почти вся пустую прожитая жизнь. Цена слышания почти, может быть, у тебя... Э, Потеря времени, жизни, здоровья, разочарования. А потом ты слышишь. Помните Иову? Первый раз у него хорошая жизнь была. А и так с Богом воевал, умный же. А потом, когда Бог второй раз с ним поговорил, говорит, «Ложу руки на уста. Кто сей помрачающее провидение? Я говорил о том, что не понимал. Вот теперь, когда пришло в дух, когда пришло, теперь я понимаю». Аминь. Однажды сказал Бог, дважды слышал я. Сначала душевно так это все, но Бог умных людей. говорит: Если вы хотите научиться, то не надо вам ждать болезни, не надо вам ждать развода, не надо вам ждать детей там проблемы какой-то, с наркоманией, еще что-нибудь. Слушайте, берите сегодня слово в сердце мудрое. Просите у Бога откровения о своих детях. И пророчество будет вам, что вы не скажете. Если у вас будет заберемене слово, не просто ля ля Сначала так исповедите, а потом сами поверите в него. И когда поверите, растворили в духе, в сердце, то вы стойте, благодарите, все, будет плод. Если есть беременность, будет плод. А кто так не занимается, а я знаю, знаю, будет то, будет то. А ты в сердце не работаешь, в духе не работаешь, не держишь это слово, не поливаешь его, то у тебя заберется это. И то, что ты думаешь за я же знаю, будет у меня то, я жду. Слушай, ты в голове это имеешь, а в сердце ты не работаешь, ты не исповедуешь, ты не молишься. Я советую вам каждому иметь такой садик, огород. Написано, будет ваша душа, как напоенный водою сад. Берите, пишите на бумаге. Кружочек, семя и то-то-то, семя и то-то-то, и уделяйте внимание, как вот вы вазоны поливаете, как вы кота кормите, как вы аквариум рыбку. Вы же постоянно за живым участвуете, то есть ухаживаете, собачек вы водите, все. Вот, слушайте, собакам уделяйте внимание, аквариум уделяем, попугаем, уделяем, что еще у кого там есть. То все, коты, все в порядке, так? Сестра уезжает, самыми котиками поухаживает. То есть за живым все мы ухаживаем. И это нормально, потому что оно сдохнет, умрет. Все живое и требует постоянства. И вот Бог говорит, кто хранит в добром, чистом сердце и ухаживает, то у него будет плод. Самое главное, когда мы беседуем, рассуждаем, потом жевать, чтобы оно растворилось. Это умные. Когда ты живешь, разживаешь, бух, откровение потом приходит. Когда ты рассуждаешь, молится. И когда пришло откровение, возьми, запиши ее и имей всегда хоть 5, 5 минут, хоть 10, 15, возьми, Господь мой огородик, я, Господи, смотри, я поверил, мой сын будет то-то, моя дочь будет то-то. здоровье я получил сильнее, не умру, но буду жить. Я имею уже откровение. А тут, Господи, вот понимай, написано, а как барабан, вот, вот, вот нет у меня, ничего не шевелится внутри. Дай мне откровение. Плачу, как Анна, уже то-то откровение, то дай. Потом Бог откровение крестик оставлю и начинаю благодарить. И, и говорю, Господи, ты же помнишь все. Вот, ты же, Господи, помнишь, я за жилье перед людьми исповедовал, что ты мне уже дал в духовном мире. И я вот исповедую, жилье ты мне дашь. Аминь. Возлюбленный, я благодарю тебя, что я уже в своем жилье. Я благодарю Бога, это у меня семья есть, я имею. Это. Так же самое за машиной, я много рассказывал. Вот, вот слово в сердце, Храни, ухаживай, поливай. И каждый утром поливай, вечером поливай. Открывай свою тетрадку. Чтоб там не было, будет, что я не скажу. Дух, который на мне, и слова, которые в устах моих, будут на детях моих на вну... на... и на внуках моих. Аминь. Как это будет, я не знаю. Я пророчествую, я стою в вере. И все. Вот такое дело. Я не знаю, вот мой внук в армию сейчас, вот провод ее, в армию собрался идти. Ну, что ты сделаешь? Какой то мир. Пусть идет, а я прошу, куда бы ты ни попал, в армию, не в армию, дух, который на мне, и на сцене будет на внуках моих. Все, иди куда попало, Бог тебя сохранит, я тебя благословляю, и все. Аминь. Аминь. И поливай его. И имейте этот сад. И будет вам, что не скажете, в вере. Если у вас есть, то вы говорите. А если нет, то говорите, вы пустоту говорите. Вы бьете воздух. А когда есть, то вы поливаете его. И вера, когда вот ты получил все, у, ты за берегом, она что-то шевелиться. Слово Боже, она живо, она начинает действовать у тебя. И ты сам не понимаешь, что у тебя внутренняя вера прет у тебя. Вот вы спасены. аллилуйя слава Богу. А что вы так славите благодарите Бога в пении? Потому что оно есть. Крещение Духа, Вы вдруг что-нибудь помолиться, друг? Как смолился? Керабах, говорит, откуда? Потому что оно есть. Что имею, то даю. А если нету, то я знания есть, а у меня нету дерзновения. Дерзновение приходит от этой веры. И когда ты вот в семье разбираете, вот так берите, как Давид, он был помазан так же, как и мы. Мы, как он. И где он свои веры тренировал? На овцах, на волках, на медведях, на чем-то, вот на льва. Он тренировал. И когда у него вера выросла, уверенность, когда пришел Голиаф, он с ним разобрался. Пол, тогда надеется, война, и тогда уповать на буду, на Бога. Поэтому вот так растет, друзья, вера. Именно вера растет не просто знания, а живая вера с живым отношением. Дух человека и дыхание Вседержителя дает ему знания. И когда эти знания с ними уходят в дух, тогда происходит чудо. Итак, Езекииль, на блюд приложи сердце, открой свой дух первое и духом прикоснись к Богу и пусть твои уши, глаза и уши будут направлены, чтобы то, что я хочу, вошло в твой дух. А если ты это самое глазам это слушаешь проповедь так, а в голове, а в самом этом думаешь, забыл огурчики купить, как же я что-то салат не получу, как же, это, и ты, а, ну как это что-то ты не получится ничего. Получается, ты там, а то телефон, то еще кто-то говорит, и ты тут слушаешь, а тут вторая струя, когда два источника, в твой дух у тебя каша там, ты не сможешь, Христ, Бог не сможет записать Евангелие в твоем сердце, говорит, запишу, запишу, а как запишет, когда ты то-то-то, у тебя там каша, две струи, не сможет Бог записать. Как мы в пятницу чуть разбирали эту тему, сегодня шили. Но представьте, Бог хочет, чтобы я сотворил осла. И Он мне говорит об осле, а тут что-то жена на ухо говорит, что? Да, да, Боже, я слушаю, еще и жену слушаю. И получилось такое, да, я послушал, получился осой косой, осел, зубы такие-то такое. -то. И я говорю, да будет осел. И получилась такое. Знаете, как спорчено радио. Слушай одно, а потом то другое передает, и все. Так и вот, так и вот, ну, вот все получается, слышание такое. Но я так это так, уже смеюсь, но оно даже и осла не получится. Потому что если семя не придет, оно четкое, оно цельное, оно совершенное, ничего не получится. Итак, друзья, я хочу еще раз напомнить, что есть Божья работа над нашим сердцем, над нашей жизнью, а потом приходит земля обетованная. И если ты к тому времени не готов, как одна сестра, а что-то и спрашивал, вру, вера, надо то-то, говорит, а что, если вот веры не хватает? Говорит, умрешь. Я помню, как они все на меня смотрят. Как это пастор такие слова говорит? А что говорят? Те, которые не слушали слова, не тренировались, Бог им давал манну. Это каждый день откровения с неба. Для того, чтобы дух не земли, а с неба питали, чтобы дух рос. Питание духа для духа каждый день. Закон дал им, служение, Моисея и время отделил их вообще в школу, чтобы никто не мешал, на полном обеспечении государственном. Небесном. И что они? Они не, не научились ничему. И когда пришло время, та вера, которая должна у них, она должна дать им жизнь. А у них веры нету. Умерли. Я говорю, давай тренируйся веровать, учись веровать. Нет, ты умрешь. Она говорит, а что ты? Без веры Бог не, не может тебе помочь. Ты, ты веришь, что я могу? Пришел к своим, они, а, не верили. Он не не мог помочь. Так я вот получил откровение много раз рассказываю. Вот, вот Христос, а вот Петр на расстоянии руки протянутой. И, это, и Петр тонет. А «Да что ты тонешь? Ты же с Богом, ты на Бога смотришь, веришь, а что тонешь? А что тонешь? Потому что внутри твоя вера должна тебе помочь. А я, Бог, учу тебе веровать, я вселяю в тебе веру, я передаю тебе золото, я передаю драгоценности, которые в тебе должны работать. И если ты взращиваешь это в себе, Бога, я переливаюсь туда Словом Благодати, Бог мне говорил, вот бери, читай Библию, читай Библию, вот ты вот так, например, ты читаешь Библию, а вот, вот я Бог, ты читаешь Библию, я возле Библии жду. И, все. и читай, и читай. Я читаю, по Ефесянам 1, там, 3. «Бог благословил всяким духовным благословением в небесах». Я говорю, Господь, принимаю всякие духовные благословения небеса. «Бог создал нас в прежде создания мира, чтобы мы были святы в любви». «Господи, покоряйся» — это один из моих тоже любимых стихов. «Господи, покоряйся, Господи, садилай меня, как ты делаешь лилию белой, красивой, садилай меня святым в любви, я принимаю это себе». И вижу, Бог говорит, «Слушай, если ты вот так будешь принимать, Верите, да? Ты будешь вижу, как самолет чжу, в небеса. Это самый быстрый рост. Брать Библию и засевать, засевать свое сердце, вложу законы в сердце и в мысли. Засевать, растворять и благодарить. И благодарить, как ты принял спасение, так и все стихи, так и все стихи. Что, сердцем принял, когда? Иисус, ой, дьявол, отойди, Иисус приди. Аминь. И все. Устами, сердце принял, устами испытало. Сработало, сработало. Вот так и все стихи будут срабатывать. Аминь. Но что получается, я как повторяю, все вот голые знания, а, свят, да не так, то да ты веришь, что ты плачешь, давай, так, давай». то вот так, то, как-то в чужую беду руками разведу. А когда приходит к себе какая-то проблема, у людей часто не хватает веры. Паника. Бегают, помню, писятников по всем пророкам, «А то, что тот а то что сказал, а то, что сказал, а то, что сказал, а то, что а то, то сказал, то Сейчас в Америке тоже. Ой, тут куда бежишь? С штата в другой штат бегут. Все в руку. Что вы паникуете? Где ваш Бог? Чему вы научились? До да чего вы доросли? Чего вы в панике все? Халилуйя! Слава Богу! Итак, кто помнит, как проповедь называется? Цена? сердцем, Сердце. Понимаете? не ушами, кто имеет уши, пусть слышит внутренним ушами. Кто имеет глаза, внутренним, очами сердца, простите глазной мази, сейчас будем молиться, чтобы с сердцем слышать и понимать Бога. И учиться, в слово принимать, и учиться плод приносить, учиться послушанию. И говорит, если вы захотите и послушаетесь, тогда принесет плод. Я, а я, я, Должен захотеть сердцем и послушаться. Тогда будете укушать благо земли. Захотите и послушайтесь. Захотеть надо сердцем. А если нет желания, то оно не растворится, это слово. Я думаю, мысль сегодняшнего послания ясна, да? Открыть дух и два канала на Бога. Если кто-то мешает... Лупи, говорю, не мешай мне, будь сконцентрированным и принимай сердце, а потом раз разжевывай, молись, чтобы оно, ты получил открытие, чтобы дошло. И когда то, что дошло, оно начнет уже тебя, как спасение, как крещение духом, начнет переть с тебя, и тогда будь ты уверен, дерзновение уверен в любом деле. Я знаю, я уверен. Понятно? И эта Библия говорит, наблюдайте, как вот Христос говорит, наблюдайте, наблюдайте, как вы слушаете, как вы относитесь к Слову. Я презираю на трепещущую перед Словом Божьим. Аминь. Ну, хорошо. Как мы будем молиться? Да, чтобы открывал уши духовные, чтобы открывал сердце глаза духовные, уши духовные, будем просить глазной мази, будем давайте станем ноги, будем просить, где закостенела, где пришла обыкновенность, где пришла такая, ну, обыденность, где пришла равнодушие к слову Божьему, где мы не ценим, где не было, сердце не прилагали. Это небрежность, оно проклято дело-дело Божие небрежно, оно не сработает. Бог говорит, возьми князю, принеси это, такой подарок. Пойди в начальника на совещание, в телефоне поиграйся. У босса. Совещание, а ты разговариваешь, босс тебе что-то говорит, а ты на телефоне, в интернете что-то смотришь. Подожди, босс. В Америке это сразу два чека выписывают, и, значит, ты уволен. Все, до свидания. И Бог говорит, благоговейте перед Богом. Это не надо бояться Бога, а надо качественно, наоборот, идти к Нему, относиться к Нему. Аминь. Аминь. Позвольте еще раз повторить. Однажды сказал Бог, дважды слышал я. Сначала чем я слушаю, как я слушаю? Разум, душевно и душевными силами, так? Да? И когда я кончаюсь, дохожу до ручки, до последнего, тогда, когда приходит Бог второй раз, с тем же словом, у меня уже нечем слушать Петру, уже потрекался, все, уже нечем якать. Тогда я сердцем слушаю. И опять Бог, как призвал с лодки, тебе второй раз говорит, иди паси овец моих. Только уже дважды я услышал, что сила у Бога. И это слово показывает мне на силу Божию. Оно в этом Слове сила, в этом Слове Дух, в этом Слове Бог. Аминь. И Господь с Духом Вашим. Аминь. Итак, Отец Небесный, как мы просили Тебя, что мы, Глина, делай все, что Ты хочешь. Ты дал нам сегодня это Слово, и мы принимаем это Слово. И мы сегодня по этому Слову Боже видим, что мы нуждаемся в корректировке, мы нуждаемся в покаянии, мы, Господи, каемся в небрежности, аминь, мы каемся, что мы отвлекались в невнимательности, аминь. Ух, слава, слава, слава, слава, слава Богу! И мы просим Тебя, Господи, там, где закостанелые, в сердцах наших, мы отдаем Тебе это каменное, мы отдаем Тебе закостанелое, мы, Господи, идем под наголгофу, под кров, под потоки воды и крови из ребра и говорим очисти наши умы, очисти наши совести, очисти наши глаза, очисти наши уши и помаж глазной мазью, чтобы мы видели, чтобы мы слышали и дай нам способности быть служителем духа. Вот начинается наша школа любви и мудрости, Господи, чтобы мы не даром проходили школы, а мы через школу получали слово. Аминь. Как вы не относились, а чтобы это, Господи, чтобы это был засеян наш ум, засеян, Господи, наши сердца, наши души, чтобы наши души были, как напоины водой и саль. И сегодня, во время благоприятной, в день спасения, мы просим на это благодачи. Мы просим на это благодати По Слову Твоему просим благодать Аминь. И мы сейчас прилагаем к этому сердце, предлагаем Господи, и уши, и глаза. Мы слушали внимательно и приняли, и поняли Твои. Твое слово и просим благодати, просим благодати, взываем о благодати, взываем о силе Твоей и просим Дух Святой напомни, Дух Святый взрасти. Мы принимаем это Слово, да будет нам по Слову Твое. Во имя Иисуса. И я иду и конфронтирую Царством Твоим, Духом Твоим, против всякого лукавого. Аминь. И поражай, Господи, все всякую небрежность, поражай всякое закостанелость. Аминь. Во имя Иисуса Призываю кровоочищение, призываю потоки воды, очищение, освящение, исповеды. Здесь баня, возобновление, обновление Святым Духом, баня водная, Слово и Дух, Слово и Дух сейчас очищает, освещает, рожает Ами, укрепляет, помазывает Ами. И, Господи, направляет нас на путь добрый, на путь веры. И я прошу Тебя, Господь, нам всегда надо относиться к любому Слову, к чтению Библии. Особенно к откровениям. И мы просим Тебя, Господи, благослови нас да. эту школу. Иб, Иисуса, приготовь умы, приготовь сердца. Аминь. И сделай через эту школу над нами Твое чудо, как Ты сделал над апостолами. Все сказали Аминь. Аминь. Халилуя. Слава Богу.